Здравствуйте, меня зовут Борис, это краткий обзор двухкомнатной квартиры на Северной Мызе под продажу. Видео вы смотрите в режиме 360 градусов, поэтому вы всегда можете поставить на паузу и более детально рассмотреть все, что называется, детали интерьера. Здесь интерьера нет, поэтому просто пройдемся по квартире сейчас и давайте посмотрим на планировку. Начинаем с кухни, вперед. Кухня достаточно большая. Напоминаю еще раз, прям ставьте паузу. Если вы смотрите это видео на компьютере, тогда воспользуйтесь мышкой, для того, чтобы крутить видео вправо, влево, картинку саму перемещать. Если же вы смотрите на мобильном телефоне, тогда крутите просто пальцем по экрану, и вам будет все видно. Значит, санузлы у нас получаются раздельные. Вот здесь ванна, темновато. Это у нас санузел. Коридор. И вот, по сути, две жилых комнаты. Одна побольше зал, и другая, как подразумевается, детская. Это поменьше. Давайте посмотрим. Здесь. Вот, все готово уже под отделку. Такой вид из окна. И вот маленькая комната. Вот такой вид из окна здесь. Детская площадка. Дорожки. Ну, в общем по факту все видите сами. Вот как-то так. Добро пожаловать на просмотр!